А теперь я дам вам три совета для правильного подбора ключевых слов для кавер-видео. Первое. Используйте Google Тренды и поиск VidaIQ, расширение для Google Chrome, для того, чтобы понять, насколько популярны те ключи, которые вы выбрали. Например, для кавер-видео ключ «Кавер на шансон 50-х годов» не будет настолько популярен, как кавер-версия Despacito. Второе. Выбирайте такие ключи, которые правильно описывают тематику вашего видео.